Всем привет, друзья. Вот вышло видео, которое скандальное видео, сильно скандальное. Наступило утро, и думаю, надо заснять видео. Не оправдаться, ничего, абсолютно. Кому что-то не нравится, то, что я кричала, материлась а там, я предупредила, что будет там видео с матом. Потому что они меня довели. Довели его на и родственники, у Андрея. <coughs> и если вдруг что кому не понравилось, вы уже свое сделали, Диз, дизы поставили. Для меня это плюс. Это очень хорошо. И что я хочу сказать в оправдании своей семьи. Не надо говорить, что мы такие-сякие, скандальные. Мы не скандальные, мы живем спокойно. Пока это просто точка кипения задела уже все нас до невозможности уже. Все. Это сорвался вулкан, можно сказать. Сорвался вулкан. То, что они так относятся ко мне, это уже понятно. То, что вы слышали, как она накричала на меня, его на мать. Я к ней всегда хорошо относилась, но в итоге вы сами слышали, как она меня хает, обхаивает, мне как-то ее на любовь вообще даром не нужна. Но, хочу сказать одно но, Андрей юный сын, у Андрея дети, их не внуки, просто не надо давить на моих детей они даже, когда мои дети здороваются с ними, они мимо проходят. Они не здороваются с ними. Ну, я не знаю, может, они думают, что они лучше, выше ангелов воплоти. Я могу и обматериться, и поругаться. Просто я не успела заснять в последнем видео, когда мы уходили. Танька вслед кричала, что я четыре части продам. Я побежала домой, так как у меня дети были. Засняла свое и ушла. Андрею Танька кричала, не мать. А Таня, то, что она 4 части продаст, она уже решила. То, что за мать, за отца решила. И она эти деньги ухапать хочет себе. Почему мы прыгаем за эту квартиру? Потому что Танюша, это Хрюша которая хочет продать квартиру и поделиться э, поделить своим сыновьям, а я-то хочу, чтобы мои дети жили здесь, не дай бог, что случилось так коротко, потому что я уже потеряла своих очень близких родственников, маму, бабушку, не знаю, папа может тоже нету, и хочу, э, чтобы у детей все было для них, я постараюсь. Сделать все возможное и невозможное. Это мои дети. И у меня их шестеро. Шестеро детей. Я никого не делю. Всех люблю одинаково. Не как это мамаша. Делит сына и дочь. Хотя у него двое детей только. И я рада, что Андрей все это высказал. Я говорю, выскажись. Тебе легче будет. Тебе легче будет, мне легче будет. Потому что надо кому-то это все сказать, себе держать не надо. Себе будешь держать, это очень тяжело жить с этим. А когда он высказал, я говорю, ну что, легче стало? Он такой, да, намного да, легче стало. Потому что, ну, что я могу сказать? Кто-то пишет, я отписываюсь, в итоге нифига не отписывались, не отписывались а просто пишут какие-то хейтеры, не хейтеры, мне вообще по барабану. Мои подписчики, которые вот пишут всегда. Я их очень люблю и уважаю. То, что когда мы жили, и вы впрягаете за этих детей, которые были там на видео, типа матерились. Я, я не мать. Я их должна была прятать на этажа у них. Танька могла увезти. В итоге она их не увезла, она еще кричит на них, они подходят, там ее стучат. Они ей не нужны, она только рожает чисто ради денег. Вчера у нее муж звонил к Андрею. Да я кричит в телефон, я на видео засняла, только Андрей громкую связь не включил. Да я ваш YouTube-канал заблокирую, там пожалуюсь. Зачем вы говорите, что я в тюрьме сидел? И об этом никто не должен знать. Ну слушай, ты сидел и сидел. Ну что, что здесь такого? Что здесь такого? Они все скрыть хотят. Это все равно говно всплывет. Говно всегда вплывет. Так ведь? Вот. Мы сказали всю правду, показали, рассказали. А то, что я скандально особа. Если меня не, не трогают, я не скандалю. Я уважаю, я с людьми многими общаюсь здесь, в поселке. И со мной люди хорошо. Кто хорошо, я со всеми хорошо. Имею в виду в общении. Меня многие поддерживают. Многие спрашивают, что Андрею так и не сделала, мать. Нет, нет, не сделала ничего абсолютно. И не хочется она этого сделать. Вы говорите, вот купите, купите квартиру. Есть у меня однокомнатная. Бабушка при жизни мне ее оставила, так как она жила всю жизнь со мной. То есть я тоже с ней жила всю жизнь. И она сказала, кто со мной живет, кто за мной смотрит, вот это будет квартира ему. Мы с ней жили. Она мне сказала, Гузели, это будет твоя квартира. Она оставила ее мне. Вот. То, что кричите вот купите свое будет свое я бы с удовольствием купила если бы мне помогли как я не работаю я сижу дома по хозяйству с детьми андрей зарабатывает нам хватает на жизнь садик в школу одевать надо надо за квартиру платить надо надо эти деньги у нас у нас денег в принципе не хватает почему мы хозяйство свою держим почему мы огород сажаем у нас Плюс это идет. Мясо свое, молоко свое, яйца свои, а, все свое. Осталось только а, муку делать самим. Вот прописано здесь, у нас четверо детей прописано. <coughs> вот. Мне надо насчет своих племянников думать, что делать. Ничего делать, мне надо их привести домой. Мне надо их привести. У меня вот главное это. Привести детей домой. Это мои родные племянники. Потому что они никому не нужны. Никому. Конечно, вчера всех на голову поставила их. Пускай думают. Пускай думают и решают дела, которые они должны делать. Вот кричите. Типа, а, гузелька, ты себе хочешь? Да не хочу я себе ничего абсолютно. И Андрею сказал, давай я разведусь с тобой, я уйду с детьми. Я тебе не буду запрещать. Смотри, приходи за ними. А я, говорит, собьюсь. Я жить не буду. Да как? Так что, я не хочу его убивать морально. Из-за его на из-за ееных приходей. Почему она не хочет, чтобы у нее дочка, блин? развелась со своим тюремчиком она их уважает любит а андрейна андрей то что выбрал уже мы живем 16-17 лет будет то что выбрал меня она еще до сих пор успокоиться не может каких-то девок припрессовывает каких-то чего, много в жизни у нас было так что вот так вот друзья друзья мои мне вчера звонили узнавали это видео сегодня же выложу покажу расскажу а, ну, просто это надо было заснять и показать вам какие на самом деле они на самом деле потому что многие меня в поселке смотрят и многие удивляются что они такие мыши серые так себя показывают а то что перед детьми я материлась я же своих не привела я своих не привела. Почему? Почему? Чтобы потом они это видели. А она своих не увела. Ну, она мать. Я что, должна была их вывести за руку, они на меня наехали бы, что? Сказали бы, ты не трогай моих детей. Вот и все. Вот и весь сказ. Они не думают, я должна за них-то зачем думать. Понять этого не могу. Им по барабану, а я должна за их детей думать. Ну, как так-то? Я за всех детей должна думать, я что, мать Тереза или что? Я за своих думаю, за своих племянников родных, которые вон, ханту-мансийские. Не знаю, как привести. привезти. Что делать? Просто знаете, я уже наревелась уже за свою жизнь. Я так наревелась. У меня слез нету. У меня нету слез, реально нету. Я стала железной леди. Железная леди, что хотелось, я сказала уже, то, что комментарии ваши, не, многие за меня, да, то, что поддерживают, есть люди, но которые тут вдруг за Танюшку пошли, за эту хрюшку, я просто в шоке, она каким боком хорошая ладно все пока пока я забыла сказать когда дом строили когда они дом строили Андрей им провел полностью воду провел им отопление подключил им газ все это он сделал за просто так бесплатно а тут вдруг они орут блин Пачку сигареты мне дали, они, он даже у них не кушал, когда они готовили, он все домой бегал. Я говорю, слушай, ты хоть делаешь там, хоть покушай, это ж твоя мать, как-никак. Эта вся работа вышла на, мы подсчитали так, на 150 тысяч Андрей на работу. А они что сделали? Такое неуважение. Баню построили. Да, на мамины моя мама на стройке работала, она гвозди привозила, все, все гвозди они забрали, все на, на эти гвозди, Андрей сломал ногу из-за их бани, кто ходил, кузелька бегала, Дима маленький был, я им говорю, я кричу от страха, ты испугалась, ребенка годика не было, я говорю, помогите, позвоните кто-нибудь скорую, Танька, что кричишь, что кричишь, мне рот затыкает, я говорю, как это? Ну, Скоро то вызовите. Ногу сломал человек. Потом, ладно, я пошла. Три часа с ним была в больнице. Прихожу домой. Обувь в руках. Бабушка нянчилась у меня снимка. А где Андрей, говорит? А Андрей в больнице. Говорю, ногу сломал. Он в то время не смог ни работать, ничего. Ничего не помогли. Полиса не было. Я говорю, Тань, ты помоги, побегай, документы сделай ему. <как> у тебя мама дома. Пустили маму, говорю, я-то не могу, у меня ребенок маленький, вон когда Ринка была. Ой, нам некогда, нам надо на рынок идти. Вот так вот. Такое отношение уже в то время же показывать начали, что нафиг им не нужен. Хотя пришла мать один раз в больницу, принесла соковыжималки, короче, яблоки, сок выжила и все. Маленькую бутылочку 0,5. Сынок, на пень, Мы поехали в Москву. А Гузелька каждый день не по одному разу бегала. Все делала для него. И я же плохая в итоге. Я же дерьмо. Ну и что? Они этого не ценят, не видят. Им по барабану. Они хотели, чтобы он спился. И давно уже его на, и друзья, на, и на кладбище лежат. Когда у меня баня была. Когда она родила. Когда она даже с детьми маленькими, мы вот звали, говорю, в баню идите помойтесь все хоть. В баню уступили. И тут они все приходили, с детьми она приходила. А тут я Даринку родила, они в баню хоть позвали нас, ребенка помыть. Нет, они чужих моют, но не Андрейных детей. С соседями ни с кем не общались здесь они. Я с многими соседями здесь общаюсь, разговариваю. А бабушку? Бабушку она зовет. Бабушка вообще, она не общалась. Она приходила, даже здоровья у бабушки не спрашивала. Бабушка мне говорит, хоть бы спросила, говорит, она многим. Она многим рассказывала об этом. То, что света это... Даже здоровье говорит, у меня не спрашивают. У меня подруги все звонят, как бабуля, как чё здоровьем, как. Соседи спрашивают, как бабушка. Всегда спрашивали. А это не мама прекрасно знала, что у меня бабушки не стало. Позвонить сыну и спросить: сынок, можешь чем помочь? Нет, такого не было. Так что они все урвали, все урвали, что хотели. А вы говорите, что мы урвать хотим? Чего ж мы хотим урвать-то? Которую квартиру, которую за детей давали? Танька кричит, живите тогда в однокомнатной квартире, она кто такая? Почему почему я, мой муж должен у меня жить? Я понять этого не могу. Он что, замуж вышел за меня? Вот у него муж замуж вышел. Как замуж вышла она, так и он все здесь обитал, жил и ничего не сделал. Все трубы вам сгнили, все везде бежит. Этот... Э, Потоп за потопом, я уже заколебала полы мыть. Краны не работают. Что они сделали? Абсолютно ничего. И мне вот это надо было окна ставить. Я хотела окна поставить, как мне ставить эти окна? Я поставлю, а потом Таня придет и блин скажет: "Пошли вон отсюда". Для чего? Но опять же, я не хочу в холоде жить. Мне этого не надо. Я хочу стабильности, стабильности, чтобы я знала, что есть, что есть, я могу в это вкладывать. А то, что белыми на воде написано, твое, не твое, вы кричите, а, Гузелька хочет урвать за эту квартиру, хочет там квартиру урвала, а здесь урвать, да не для себя я. Я своим детям, еще раз повторяюсь, своим детям это я делаю, для, ради своих детей. Я не знаю, если вы мать, если у вас дети есть, вы что, для своих детей этого не сделаете? Или вы будете жить, а ладно, пойдет. Я так не могу. Мне надо обеспечить своих детей. Не дай бог, что случилось. Они же думают, что вечно будут жить. Пусть живут, Бог, пусть живут, не надо меня так вот унижать, принижать, Андрею наговаривать, мать наговаривать сидит, вот она это сказала, то сказал. я лично в глаза Андрею это все говорила, он знает, я никогда за спиной не скажу, я вначале ему скажу, а потом его родителям, это раньше было, я все напрямую говорила, у него видели на видео, как отец сидит, за сын не пойдет, он никогда. Он сидит, ему хорошо и ладно. За дочку пойдет, зато. Когда он бухает, отец у него прибегал к нам домой, плакался. Не хочу, Станька жить. Я говорю, что ты мне плачешься? Ты здесь плачешься, а туда бежишь и наговариваешь про нас. Нафига мне это надо?